Итак, всем привет, название Nightmare Stalker. Меня зовут Алекс. Сегодняшнее видео будет посвящено спорту. Будем бегать на этом стадионе. Этот. Я потом немного больше расскажу. Но мы начинаем. Итак, этот называется Рейк Эддамс, и он предполагает ну, не в кордоны, будем бегать, и там надо заплатить будет, чтобы, ну короче, там часть денег уходит на ЗСУ, а часть денег там, ну я не знаю куда другая часть денег уходит, ну, честное слово. Знаешь, что точно -то, что-то уходит на засуд. С ней уходит? Я не знаю. Вот так вот. Живем. Короче, сейчас я вам покажу, как это самое оформить. посмотрели и когда ко мне пришла эта посылка я вот подумал вот я сразу ее пойдем но легенькая она очень очень легенькая я думала не дрить, батун что ж там такой то отправили кстати что там отправили смотрим Угу. Mm -hmm. И, ну вот, я там, потом я залез на сайт, и понял, что один там батончик стоит 100 гривен, Карл, 100 гривен. Я потом ебать тебя два раза. Как же дохуя? Да ну, ладно. Там еще тот, вот та вот эм, коробочка, не коробочка, конвертик, которым... конвертик, которым... А я не скажу пока что, это, это секретная информация. Вы знаете, после того, как мы пробежим, вот этот весь кружочек... Ну, нам же надо пробежать. Я взял на километр, потому что знаю мой больной бачок. Мне больше нельзя. Раньше я был, ох, мог бегать до, А сейчас, э, война на, расслабился. Ну ладно, я думаю, в куртке не очень будет мне хорошо, местно бегать. Поэтому немного магии фотошопа нет. Оля. что-то еще. Мы так, на, когда я был судьей, мы так ходили. Холодно было, сейчас холодно. А я бегать буду. Ну, короче, у футболки. Ну и начинаем бежать, знаете, люди. Ай. кружочек я вам говорю за теле 7 минут вот а теперь оттербуй самая мои любимая, вешание медальки это самая моя любимая в соревнованиях сейчас начинаем распаковку да да да да да Итак, делается мне. Знаете, неприятно, да. когда кто-то из судей вешает на нашей медаль. Это как-то типа такое намного лучше получается, чем у меня. Медалька офигенная. Я не есть, это не сделаю. Вот мой номер. Итак, благодарю всех вас за просмотр. Подписываемся, ставим лайки. Если вам понравилась тема спорта, там будет все разное. Там скалолазание, ковный спорт, может что-то еще придумаю, Ставим лайки, пишем комментарии. До новых встреч! Мы были на канале Альфакер. Всем удачи! Всем пока! Удачи, всем пока!